Ну что, мы решили э, уж до конца пойти, только облили бензином, не сгорело, да, теперь хотим поджечь э, дровами, то есть действительно создать такой, скажем, пожар в доме, да, огромный такой вот небольшой домик, и вот смотрите, какое огромное количество дров. То же самое, как... вот, потом уже вот ну вот, вновь я подключился Хочу немножко костер подправить А то у нас немножко сбоку получается О, теперь будет все гореть внутри Ага, ну ладно, все. Пока. <связать> так, ну что, наш костер уже догорает. А прошло уже, грубо говоря, так, если без 10, а сейчас уже 15 минут, то что получается? 25 минут да. ага, прошло уже 25 минут, то есть у нас бушует пожар целых 25 минут. А, уже а, и тоже без 10 мы начали эксперимент. Сейчас на данный момент уже 20 минут. То есть, грубо говоря, у нас пожар бушует полчаса, целых полчаса, Ну, в принципе любой дом так и горит где-то, деревянный, да, 30 минут и все, и деревянный дом сгорает как свечка. Здесь у нас импровизированный кромик из пластблока, с одной стороны пластблок, с другой стороны газоблок, вот, ну, как вот, вот, уже остается практически в третьем ага, ну, пластблок как не горел, так и не горит, Почему? и что тоже не горел. Ну, говорит говорит том, что это все-таки каменный дом, всегда каркасы из-за того материала, он остается Деревянное перекрытие, потолки, все стоит. а блок остается. И сейчас мы пробуем потому что да? то есть, смотрите, угольки, все <клес> видите то есть уже, да то есть сейчас сейчас мы так я покажу. Как скажем так, видно, что крошится, но достаточно нормально, чтобы блок я его не было да, вот, я... вот, да. вот. Так, вот здесь, ну в принципе, внизу много-то проверить. Да, вот еще все. Держи. А вот они. Вот Все. 20 сантиметра. Сантиметр. Да, какой, да? Вот они, беленькие шли. Да. То есть внизу. Ну внизу, как обычно, на пожаре, много не бывает. Вот, я сразу рукой держу. А здесь, о, здесь нет, нет Здесь горячо. А вот здесь нормально. Но внизу как бы жара-то много не бывает всегда. Он вот по бокам вот здесь видно, что хорошо прогорел. Сейчас мы это делаем и посмотрим. Вот смотрите, здесь огонь, конечно, хорошо. Да? Ну и сейчас. О! Так ничего себе. Вот смотрите. Все, уже, и вот он пенопласт. Смотрите. ну сколько тут тоже два сантиметра. Полчаса был пожар. Вот я, ну еле тепленько. И видите, пенопласт даже не расплавился. Вот мой палец. Ну сколько? Полтора, максимум два сантиметра. Полчаса было жесткого огня и ничего не случилось. То есть, грубо говоря, вот 200 Миллиметров из них только два сантиметра, то есть 10% процентов каких-то пригорел. Все остальное, все целое. Это о чем говорит? Это говорит о том что да, хорошая одну стойкость, он не горит. Он огонь не поддерживает. И мало того, благодаря своей теплопроводности, тут только буквально на два сантиметра, Прошел огонь и расплавил пенопласт. Дальше пенопласт целый, это означает, что еще дальше он просто весь целый и ничего ему не сделает. Вот зенит, и он нисколько не потреслался, ничего, то есть, ну что газоблок, в чтобы что в флагблок, но никто не верит, то есть, тут, ну а цемент, а здесь с пенопластовой крошкой, и пенопласт не горит внутри бетона. Видите, я спокойно держу, здесь холодно, но вот здесь вот, нельзя здесь, не-не-не, и газоблок узнавел. Вот, в общем-то, весь эксперимент. Живую? Да, он. живую. Что, см, где бушевало, да? А здесь я что здесь чуть-чуть совсем. Хотя, в общем не А вот, смотрите, как интересно. Ну, вообще, шикарно показывает. То есть, за и не более того, всем же зверху, что огонь максимально горячий наверху. Вот, видите, вовсюду. Чистенькие, они сколько не расплавились. Полчаса бушевал огонь. Ну что, дорогие мои посетители, моего блока, в общем-то я показал эксперимент чистую и вы наверное убедились, что да, действительно пластблок не горит, он имеет отличную огнестойкость в любом пожаре стены из пластблока останутся всегда, ничего с ними не произойдет я надеюсь, что такие эксперименты мы еще проведем и также будем снимать не на профессиональную камеру а также на любительских фотоаппарат. Пока-пока.